Привет, меня зовут Лора Гончаренко, я бизнес-коуч, трансформационный коуч и персональный тренер по достижению цели. Самое крутое в коучинге, это когда наблюдаешь за изменениями, которые происходят с клиентом, когда он приходит в одном состоянии, а по завершению контракта, либо взаимодействия с коучем, он получает совершенно другие состояния, с помощью которых он достигает амбициозных и больших целей. Марафон Challenge Me 45 шаговых целей – это не только достижение цели, но и полная трансформация личности, которая позволяет вам узнать больше про себя, понять и услышать свои истинные желания и хочу» и реализовать их в своей жизни. Самое важное, кто сейчас прям смотрит это видео, я желаю побольше веры в себя, всегда знать и верить в то, что вы можете. И это точно. Главное – только этого захотеть. Я желаю вам всего самого наилучшего.